Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я вика. Сегодня у нас э, понча. Я думаю, самое время, самое время связать пончи. И вот такой вот у меня э, крючком. Понча. Я думаю, результат вы уже видели. Э, в конце, конечно же, демонстрацию сделаю на себе. Вот такая вот схема у меня квадрата. Я, кстати.. Вот я ее перерисовала. Так, ну я ее, конечно же, сфотографирую, выложу в сообщество и выложу в Инстаграм, чтобы у вас была как бы... Я вам здесь попетельно покажу эту схему и потом, соответственно, сборку. Значит, вот приготовила для образца пряжу, чтобы вам было виднее. Из чего я вязала? Я вязала, девчонки, вот как всегда, собрала остатки. Вернее, тут не остатки было... Значит, упаковка Милана Ярнард. Вот, кстати, упаковка. А десятый моток вот такой. Ну, в принципе, это упаковка, потому что у меня было 9 мотков вот этой 868. А вот это 867 тоже моток они чуть ну, на тон отличается и я вот на бахрому буду использовать еще вот этот вот моток хотя не планировала я думала почему-то что у меня 10 мотков у меня их оказалось 9 поэтому вот так вот я мне пришлось это все скомбинировать ну я думаю понятно да 500 грамм 500 грамм пряжи это 10 мотков 10 мотков, мотков если в принципе то тут привязки не будет вы сможете квадрат связать своего размера из любой пряжи да то есть я это все оговорю в процессе значит что у нас в составе милана 8 процентов альпака 20 процентов шерсть 8 вискоза 64 акрил э, нравится мне эта пряжа люблю я ее но не обязательно кто с украины девчоночки кленочки, можете обращаться значит у нас в 50 граммах 130 метров это значит что в 100 граммах я здесь пишу потому что чтобы вы могли ориентироваться если покупаете другую пряжу 260 метров в 100 граммах вот ну, опять же повторюсь вы сможете подкорректировать на любую пряжу и на любой крючок я использовала крючок 2 миллиметра я так люблю чтобы мне петли свободно двигались вот такой вот тоненький крючок я использовала показывать буду большим, ну сам квадрат большими другой пряжи чтобы вам было хорошо видно итак сама модель у нас основывается на квадрате крючком значит схему себе, если что, за скринки или за из сообщества. Я ее сейчас убираю, чтобы нам здесь не мешало. Значит, вот этот кружочек, это у нас слепая петля, так называемая. Вот я ее сделала. Давайте еще раз. Ну, я думаю, вы уже, если вы на моем канале, то вы уже представление о крючке имеете, да? Так вот просто обмотала руку. И здесь вот сделаем сюда вяжем. Значит, с чего мы начинаем? Три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Далее три столбика с накидом. Раз. 2 3 вот они столбики с накидом 300 э, воздушные петли и 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 4 столбика с накидом 1 4. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4 столбика с накидом. 3 воздушные петли вот 4 4 4 здесь у нас просто 3 и 1 как бы воздушные петли компенсирует столбик 3 воздушные петли и 4 столбика с накидом 2 3 4 Теперь, смотрите, стягиваем мы вот это вот колечко. Я, конечно, большую нить. И у нас получается вот такой вот квадрат, который нам нужно замкнуть. Замыкаем мы вот таким вот образом. Делаем одну воздушную петлю. Далее из вот этих вот воздушных петель, которые мы поднимались, одна, вторая, в третью, выводим крючок. И вытаскиваем петлю. И ее мы вот так вот подтягиваем, чтобы мы оказались вот на центре на углу этого квадрата. Вот такую вот манипуляцию мы сделаем. Вот теперь отсюда. Видите? То есть не туго, вот так вот, а подтягиваем. Она и на схеме нарисована. Вот такая вот подтянутая. Теперь отсюда делаем 3 воздушные петли. Это же второй ряд. Раз-два. 3. и далее столбик с накидом вот в эту дырку далее 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и теперь мы вяжем вот в эти вот углы второй ряд 2 2 столбика с накидом 1 2 3 Три воздушные петли. Раз. Два. Три. Два столбика с накидом в эту же дырку. Все из, из одной дырки. Раз. Два. Итак, из этой дырки у нас два столбика с накидом. Три воздушные петли. Два столбика с накидом. Далее снова пять воздушных петель. Раз. 2 3 4 5 и следующий вот такой вот вот этот ключевой момент вот этот основной это наш угол он будет на протяжении всей э, как бы схемы поэтому запоминаем угол у нас вывязываем 2 столбика с накидом вот на такие ключевые моменты нужно основываться чтобы не все все время не смотреть схему 3 воздушные петли два столбика с накидом, раз, два. Вот мы второй угол вывязали. Видите, то же самое. Вот этот угол, вот смотрите, если посмотреть на схему, вот он, вот, видите? И вот он, он везде идет этот угол, везде. Кроме вот этого, где мы соединяем, там чуть по-другому. Ну, я сейчас все буду показывать. Но вот здесь вот, если вы посмотрите, этот угол фигурирует в каждом ряду. То есть мы основываемся. Это для тех, кто еще не умеет вязать бабушкин квадрат. Мы основываемся на вот этом вот углу. Он идет везде. Он образовывает именно этот квадрат. Так, то есть два у нас угла уже. 5 воздушных петель и третий угол видите то же самое 2 столбика с накидом 3 воздушные петли 2 столбика с накидом вот третий видите угол 5 воздушных петель и вот этот угол который мы начали это начало второго ряда здесь у нас два столбика с накидом 1 2 1 воздушная петля и второй вытянутый столбик значит в третью петлю 1 2 3 в третью петлю мы его так подтягиваем и провязываем мы сформировали угол этот угол у нас вот смотрите вот он четвертый угол он тоже идет на протяжении всего квадрата сколько бы рядов у вас не было Так, разобрали значит вот три угла четвертый стыковой буду его называть далее третий ряд 3 воздушные петли 1 2 3 Столбик с накидом в эту дырку. 2 воздушные петли. Теперь 5 столбика с накида вот из этой дырки. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли и вот смотрите угол вывязываем здесь уже автоматически мы знаем что угол мы вывязываем 2 столбика с накидом 1 2 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом и с каждого угла вот такую манипуляцию чтобы у нас здесь не было в самом узоре угол у нас выглядит вот так вот Далее 2 воздушные петли, 5 столбиков с накидом. 5, 2 воздушные петли, угол. Я даже не буду тут считать. Угол у нас значит 2 столбика с накидом. Три воздушные петли и два столбика с накидом. Все, далее я буду говорить просто угол. Так, две воздушные петли, пять столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре. 2 воздушные петли, третий угол, 1, 2, 2 воздушные петли, 5 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и четвертый угол стыковой, как я его назвала, это значит два столбика с накидом, 1 воздушная петля и соединительная вытянута. Так. Итак, у нас третий ряд. Вот он, три ряда. Теперь четвертый ряд. Здесь снова все так же начинаем. Раз, два, три воздушные петли, один столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. Раз, два, три, опускаемся вниз в дырочку. Вывязываем столбиком. Столбик. Пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. Теперь раз, два, три. В третий столбик с накидом закрепляем столбиком. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. В дырочку закрепляем. И 3 петли поднимаемся раз, два, три. Угол. 3 воздушные петли, столбик в дырку, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 3 столбик, столбик без накида, 5 воздушных петель. столбик в дырку угол 3 воздушные петли угол так. 3 воздушные петли в дырку столбик 5 воздушных петель столбик дырку ой в третью петлю предыдущего ряда в центральную 5 воздушных петель в дырочку 3 воздушные петли угол 3 воздушные петли столбик в дырку 5 воздушных петель средний столбик предыдущего ряда столбик 5 воздушных петель в дырочку 3 воздушные петли и здесь угол стыковой это значит два столбика с накидом воздушная петля и соединяем раз 2 три вытянутой как бы петелькой и так это четвертый ряд вот далее вот смотрите далее мы основных три ряда у нас будет вот, которые у нас потом будут повторяться я сейчас буду рассказывать нюансы потому что вот смотрите у нас да, основа вот этот угол идет по углу а здесь вот повторяется три ряда вот он рапорт вот сейчас я обращаю внимание что сейчас начинается рапорт и мы так и будем вязать единственное что у нас вот между углами будет добавляться количество петель об этом я еще скажу в конце Итак, пятый, шестой, седьмой ряды, они основные, да, вот они у нас потом повторяются. 3 воздушные петли. Пятый ряд. Столбик, то есть пол угла, стыкового угла. Теперь от угла мы всегда провязываем 2, 2 воздушные петли. И далее в ближайшую дырку вяжем столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли. Раз. 2 3 4 столбик с накидом вот в эту э, петлю ну, как бы арку столбик с накидом снова 4 воздушные петли 1 2 3 4 столбик с накидом арку. Снова 4 воздушные петли я не считаю сколько раз потому что это число у вас будет будет увеличиваться мы обращаем внимание вот по центру угол угол между углом мы вяжем 4 4 4 воздушные петли и столбики в эти арки да? только здесь при соединении с углом у нас два столбика с накидом столбик с накидом значит в эту последнюю, да, арку возле угла. Это значит, что сейчас нам нужно вязать угол, и это значит, что у нас два столбика. Раз, два. Ой, две воздушные петли. Господи. Далее. Угол. Так, угол провязала, вот мне нужно передвинуться от угла, и от угла я вяжу тоже 2 воздушные петли. Запоминаем, что в пятом ряду, первом ряду раппорта мы вяжем возле угла 2-2, все остальное по 4 петли, 4 воздушные и все столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 столбик с накидом в арку раз два три четыре столбик с накидом в арку раз два три четыре столбик с накидом в арку а здесь угол смотрите что это значит значит что два две воздушные петли и далее угол Перед и после угла 2 воздушные петли все остальное 4 это тоже основной из ключевых моментов так угол вывязала 2 воздушные петли и далее в каждую арку я вижу столбик с накидом 1 2 3 4 и Столбик с накидом в арку следующую. Раз, два, три, четыре. Столбик с накидом в арку следующую. Раз, два, три, четыре. Столбик с накидом последняя арка. Последняя арка перед углом и две воздушные петли. И угол вывязываем. Раз. 2, 3. 1, 2. Угол вывязала. Значит, 2 воздушные петли. 2. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Столбик с накидом. и раз два три четыре столбик с накидом и четвертый соединить стыковой угол вот так вот выглядит у нас пятый ряд две два столбика и половинь, половина стыкуем четвертый угол и провязываем так пятый ряд вот обращаю внимание да везде у нас по 4 воздушные петли получается большая дырка здесь получается маленькая потому что после угла перед углом после угла везде по 2 петли и так везде везде везде вот видите вот этот ряд со столбиком вот здесь вот у нас маленькая да дырочка вот она вот, вот она а здесь большая то есть здесь у нас идет по две петли 2 воздушные петли до и после угла так поехали дальше шестой ряд он же второй ряд э, рапорта 3 воздушные петли пол, пол, половинчатый угол один столбик с накидом начали ряд далее 1 воздушная петля в это маленькое окошко мы вяжем 2 столбика с накидом. Раз. Два. Далее воздушная петля. В большое окошко мы вяжем 4 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Воздушная петля. Большое окошко, 4 столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. Воздушная петля. Всегда одна петля воздушная. Далее. 4 Большое окно. 4 Раз. Два. Три. 4 воздушная петля и перед углом маленькая кошка значит два столбика с накидом 1 сколько здесь вот этих вот больших я опять же не считаю в каждом ряду каждый раз они будут увеличиваться девчонки поэтому я не считаю я вот так вот основываясь на ключевых вот этих вот моментах на углах все, мы дошли до угла. Здесь у нас одна воздушная петля. Перед углом два столбика с накидом. Угол. Раз, два, три. Так, есть угол. Теперь снова смотрите. У нас маленькая, большая, большая, большая, маленькая дырка. Маленькая 2 столбика с накидом после угла. И перед углом 2 столбика с накидом. Остальные 4 столбика с накидом. И между ними воздушная петля. Воздушная петля 2 столбика с накидом. Воздушная петля 4 столбика с накидом. воздушная петля 4 столбика с накидом воздушная петля 4 столбика с накидом Воздушная петля, два стубика с накидом. Раз, два и воздушная петля. Вот. Да? Снова мы провязали ряд. Здесь у нас три больших и по краям два маленьких. Как бы чего? Сектор. <бег> <city> Угол. И далее снова то же самое, маленький из двух петель, большой вот все вот эти в одном ряду должно быть одинаково перепроверяйте кто совсем новичок перепроверяйте И Последние, как бы средняя сторона, да? стыковой угол все одинаково по углам у нас нигде ничего не меняется так вот шестой ряд у нас выглядит вот так вот если смотреть на основную как бы деталь то вот смотрите они все начинаются вот угол угол возле угла из двух э, столбиков с накидом 2 2 видите везде 2 2 2 2 все остальное между ними вот эти большие я вам сейчас их посчитаю в каждом ряду вот сколько их должно быть для перепроверки этих больших маленькие я не буду считать потому что они всегда находятся перед углом и после угла вот из двух петель все остальные по 4 петли вот большие как бы вот эти вот э, штучки так и седьмой ряд последний ряд раппорта это только что говорила про нюансы э, второго ряда раппорта седьмой ряд схемы и третий ряд раппорта которые три ряда будут повторять 2 3 воздушные петли подъема столбик с накидом половина угла и теперь вот смотрите теперь опять же до и после угла запоминаем 3 воздушные петли 1 2 3 и столбик вот первую дырку после угла соединили 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 здесь вот эту воздушную петлю которую мы делали вот в эту дырку мы соединяем это все дело и в седьмом ряду то есть в третьем ряду раз два три четыре пять в дырочку хоп соединили ра 1 2 3 4 5 в дырочку хоп соединили раз два три четыре пять в дырочку соединили здесь мы снова пять раз 2, 3 4 5 дырочка перед углом соединили то есть это если 7 ряд то у нас 1 2 3 4 5 5 арок мы образовали и здесь чтобы перейти на угол нам нужно сделать 3 воздушные петли 1 2 3 угол и воздушные петли и опускаемся в первую дырку соединяем то есть что это значит вот угол 3 воздушные петли 3 воздушные петли все остальные 5 воздушных петель и задействуем все вот эти арки вернее дырочки между этими секторами все поехали на основное вязание 5 воздушных петель 2 3 4 5 Почему я так объясняю? Потому что невозможно нарисовать огроменную схему, при том, что ряды как бы повторяются. Зачем? Я объясняю принцип, на что ориентироваться. Да, вот здесь вот я в центре ряда, я вяжу по 5. Раз, два, три, четыре, пять. И столбик. Раз, два, три, четыре. 5. Потому что смысла вязать по схеме, вот далее, просто нету. Это просто надо запоминать, как оно вяжется. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, следующий угол. Это значит, что угол мы присоединяем три. Раз, два, три. И угол. После угла тоже 3 спускаемся вниз и далее по 5 Помним, 3 и угол спускаемся три раз два три снова и вниз столбиком далее по 5 Так, и угол, половину, соединительный угол, вот здесь вот, стыковочный. Не знаю, какое я слово говорила перед этим. Все, девчонки, вот эти пятый, шестой, седьмой ряд, это у нас три ряда рапорта. Раз, два, три. Вот они, получается, отсюда, вот предыдущих этих арок, вот, со столбиком, потом вот эти вот заполненные квадратики, и снова следующий аркин. Я сейчас просчитаю в каждом ряду, сколько, просто для контроля, чтобы вы понимали, сколько должно быть вот этих вот промежуточных рядов, этих ячеек, а мы повторяем вот эти раз, два, три ряда постоянно, то есть по центру у нас здесь эти ячейки увеличиваются. Итак, я вот посчитала, всего у меня тут 24 ряда в моем варианте как бы квадрата. Сейчас я все промеряю, все я вам скажу. Значит, что это значит? Я вот посчитала вот эти вот большие сектора в каждом ряду, и они добавляются по три у нас. Значит, если вот я показывала здесь у меня было три больших, видите, раз, два, три. Вот они есть на схеме, далее у нас в девятом ряду 6, в двенадцатом ряду 9, далее в пятнадцатом ряду 12, это для перепроверки, я вам просто нарисовала. И до последнем ряду вот 21. Значит, у меня связано 4 квадрата, вот примерно на каждый квадрат уходило 2 маточка пряжи, да не примерно так и уходило. И каждый ряд, каждый квадрат у меня по 24 ряда. И в ширину он, он у меня 48 сантиметров. Значит, что это значит? Что это значит? Что у меня 4 квадрата 48 на 48. Еще оно, конечно же, маленько там при пришивании разутюжится, при устаканится, где-то будет 54 штуки. Так, теперь каким образом мы сшиваем? Я беру два квадрата. Буду вот где у меня оно видно, где лицевая Хотя вот эта сторона тоже очень красивая. Ну, это уже вам выбирать, как, какую делать лицевую. И я вот складываю вот так вот лицевыми сторонами вовнутрь два квадрата. Беру свой крючок, беру основную нить. И начиная от угла, вот он угол, я вот таким вот образом цепочкой из воздушных петель, сейчас я просто закрепляю и вяжу 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Я их просто буду таким образом сшивать. Значит далее у меня вот здесь вот дырка и здесь дырка. Я их вот так вот столбиком соединяю. И вяжу следующие 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Соединяю. Опять же. И 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Соединяю. Раз, два, три, четыре. Соединяем. И так до конца ряда. дошла до угла вот смотрите раз два три четыре, и соединяю угол последний да так, то есть я провязала прям по всему ряду смотрите вот таким вот образом это выглядит это еще конечно же под то есть мы соединили давайте будем рисовать чтобы вам схематически было понятно значит что я сделала вот если понимать вот один у меня квадрат и я вот здесь вот присоединила вот один у нас вот так вот и здесь я присоединила второй. вот он пришел, да? вот кстати и видно вот он угол ушел туда и здесь присоединен второй. теперь на этот же квадрат вот он углом расположен вот он мы берем следующий опять складываем лицевой стороной вовнутрь к нему же этот остается вот здесь вот видите то есть мы присоединяем сюда следующий вот такая вот таким вот образом сейчас мы будем сшивать здесь не отрывая нить значит видим да вот этот вот на этот угол где у нас ниточка здесь мы прикладываем следующий угол и присоединяем его так есть и шьем вот эту вот сторону влево от угла мы сшиваем эту сторону точно так же заканчиваем и здесь вот мы уже ниточку обрезаем есть у нас две стороны пришита здесь нить я обрезаю так вот что у меня тоже что на схеме да у нас присоединить не к одному углу два квадрата вот по бокам Внизу у нас осталось две стороны вот открытые. Это наш один угол. Теперь что мне нужно? Если смотреть схематически, то вот здесь вот еще один вот углом присоединен квадрат будет к этим вот сторонам. То есть вот здесь вот у нас остается открыта одна сторона, и здесь открыта одна сторона. Значит, что я сейчас делаю? Вот это, вот мой угол, я эту сторону оставляю, и перехожу к вот этой вот открытой стороне. И прикладываю к ней следующий квадрат лицевой стороной вовнутрь, и сшиваю эту как бы сторону. То есть это я сшиваю отсюда сюда вот эту вот сторону и вот эту вот сторону четвертого квадрата. Так, провязали мы до угла. Теперь что делаем? Смотрите, теперь у нас, вот, вот так вот у нас это выглядит, чтобы вы понимали. Вот она, открытый этот ряд. Второй открытый, вот это левого квадрата ряд. И мы переходим на вот этот вот угол. То есть этот угол присоединяем к этому углу. У нас здесь квадрат идет поверх этих двух вот он видите к этому к правому пришить теперь мы пришиваем к левому вот мы присоединили точно также за уголок и вяжем эту сторону вернее присоединяем эту сторону Нить не обрываем сейчас оставляем я просто хочу сейчас вам покажу как это выглядит значит смотрите один угол вот боковые и второй угол если вот так вот сложить у нас уже нарисовалась наша понча теперь теперь там где у нас ниточка мы сейчас сделаем такие вот Кошечки, ячеечки для наших э, бахромы маши. Значит, 9, 7 воздушных петель вяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в дырочку соединяем. Везде будет по 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И поехали. Здесь у нас, вот мы знаем, да, вот эти вот... Э, квадратики прямоугольнички между ними воздушная петля да вот сюда мы так и делаем только теперь не по 5 а по 7 так и уголок мы вяжем таким вот образом довязываем нормально последний раз сюда дырочку 1 2 3 4 5 6 7 и еще раз дырочку чтобы здесь образовалась петелька для бахромы и далее уже передвигаемся так, и так вот замыкаем круг для бахрамы Итак, мои хорошие, вот я сделала бахрому, как я делала. У меня, видите, в каждую вот эту ячейку две светлые и одна темная. Вот так вот я распределила свой остаток э, пряжи. И то, что у меня вторая, как бы деталь. Э, Десятый моток светлее. Если вы покупаете упаковку просто упаковку, да, то, то у вас все нормально. Единственное, что хочу сказать, что вот эти вот ниточки я брала по три, 20 сантиметров, три штучки, и в каждую вот так вот продевала и завязывала узлом. Вот таким вот образом значит складывала все вместе немного скручивала чтобы было удобнее и так вот продевала завязывала далее затягивала и все вот таким вот образом это все дело у нас и получилась вот такая вот бахрома по всему периметру я сделала вот так вот. это еще не утюжина, девчонки иду сегодня покупать утюг паровой я решила что он мне нужен и это та инвестиция которую мне нужно сделать. так что я делаю дальше я обязываю горловину для этого для начала я продеваю вот здесь вот в уголке если смотреть на схему то вот здесь вот вот он наш угол и мы отступаем вот от угла вот отсюда начинаем здесь я буду вязать по 5 воздушных петель раз два три четыре пять и иду по, по кругу раз два 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот доходим мы до стыка девчонки, и здесь опять же перед этим углом. Здесь я вот так вот соединю девчонки без воздушных петель, просто со следующим квадратом. Нет, не. Так, пять. Здесь вот в центральную петлю вернее в этот угол и следующий сейчас покажу вам вот этот вот стык вот он и вторую сторону точно также обвязываю так и в конце делаю то же самое Так, и в конце, девчонки, вот смотрите, а вот здесь вот мы соединяем вот таким вот образом, то есть немного поднимаем наш нашу как бы так здесь раз, два, три, четыре, пять, но не провязываем сюда как бы в угол, а соединяем с началом этого вязания вот таким вот образом, то есть вот, это будет спинка, девчонки. горловину это нужно для того чтобы у нас была возможность стягивать потому что здесь я завяз... так. завязки я буду делать светлее тоном и нить будет у меня в два сложения и я просто вяжу цепочку кстати можно взять здесь ниточку оставляю для помпона которые буду делать я вяжу обычную цепочку, два сложения, можно и в три. тут вот я связала цепочку которая у меня 170 сантиметров и сейчас я просто ее продеваю в эти дырочки потом сделаю помпон вот таким вот образом чтобы можно было потом корректировать отрезать я так понимаю чуть больше 14 20 так. вот такие полосочки по 28 сантиметров 1 2 3 4 6 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 достаточно. вязала и теперь этой же нитью я вот здесь вот как бы обматываю и прихватываю их делаю на, на обеих концах вот две штуки Я знаю, сейчас вы скажете, что это неэкономное расходование пряжи. но я делаю вот так. Неэкономно, ругайте меня, ругайте. Вот. И вторую делаю точно так же. И все. И показываю на себе. Ну, и вот что у меня, девчонки, получилось. По-моему, очень классно. Очень классно. Поэтому я считаю, что стоит взять в руки крючок. И, конечно, у меня там... Танцы, потому что музыка играла, я думала под музыку включу, а потом решила, что все-таки мне еще нужно заключительную речь вам сказать, поэтому без музыки, танцую без музыки, девчонки. Вот. Значит, величиной квадрата вы можете регулировать размер. Вы можете вязать даже детский размерчик, то есть детское понча вы можете связать без проблем. Ну и.. Понятное дело, что на больший размер увеличиваем квадрат там на 5 сантиметров и будет большой размер. Ну, хотя этот размер тоже не такой уж и маленький, поэтому он по, по большому счету он универсальный. Вот. Ну и банальные слова привычные. Девчонки, лайк, комментарий, подписка, поделиться, пожалуйста. Поможете очень сильно мне, моему каналу. Также, если вам оказалось полезно это видео, то вы можете поставить супер лайк, супер сердечко, есть такая функция. Теперь под видео там есть такая кнопочка. Вот, то есть отблагодарить за видео, если оно вам было полезно, и вы им попользовались, связали, допустим, ну и хотите поблагодарить меня. Вот, также для помощи канала внизу по, под видео есть в описании ссылки на донат и на Номер карты. Вот. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.